Всем привет! С вами Кредитин 251 и... и Комар. И сегодня мы покажем вам, как скинуть ту или иную игру или демо версию для Xbox 360, которая распространяется бесплатно и за них не банят. Что для этого надо? Флешка. Флешка любая, желательно больше двух гигов. У меня в данном случае на 8. Заходите в системные параметры и хранилище. У меня в данном случае она отформатирована. Что вам нужно сделать? Только отформатировать ее. Нажать два раза и все. И ждать пока она отформатируется. Затем скинуть какую-нибудь игру с жесткого диска. Для того чтобы было, так сказать, некое такое подобие маяка. Чтобы знать куда скидывать саму игру. Вот так вот. Затем вы переходите на сайт с какой-нибудь демо-версией, которая вас интересует, в данном случае она у нас есть, или какой-нибудь DRM-игрой. Далее вы вводите, в данном случае нам нужен рутрекер. Дальше в поисковике вводите DRM, и он вам выдает две игры. The Walking Dead, 2, 3, 4 и 5 эпизоды. Если у вас есть первый, тогда вы можете скачать. Если нету, извините, вам не поиграть в них. Вот ваш первый эпизод, вот эпизод со второй по пятый. Но это потом я покажу вам. И тут, естественно, есть скриншоты. За это не банят. А, и вам ничего за это не будет, естественно. Да, они бесплатные, потому что... Вот эти 14 DRM игр. Затем вам нужна программа после того, как вы скачали. Будет папка «Контент» с вот таким вот содержи содержащим. Содержи. Содержимым. Содержащим. Содержи. Ну вот, да. Дальше вам надо определенную программку, да? В данном случае это USB XTUF Explorer, который записывает на флешку. Есть еще для записи чисто жесткий диск, но его надо подключать с атакабелем. Это, соответственно, сложнее. Вставляйте вашу флешку в компьютер. Все, он определился. Ждете. Жди? Да, жди. Так, что мы видим на самой флешке после ее форматирования? Это мы видим невидимую папку и дата файлы. Как таковая, она невидимая. И у нас свободная есть 6 мегабайт. Ничего страшного, так и должно быть. Так я запустил две версии. Так вот, дальше нажимаете файл Open Drive. Он открывает вам флешку. Вот она. Там случае ищите там, где установлена игра. То есть вот с файлами 00000000 -000. Открывайте ваш 000000 -000 -000 файл. И просто закидывайте вот это вот сюда, в это окошко. Просто вот мы зашли в папку 00, видим вот это содержимое и закидываем просто сюда. И ждем пока это все выполнится. После того, как все готово, можете просто достать флешку. И вставлять ее в Xbox, соответственно. Поскольку Xbox у меня находится рядом, мне долго возиться не придется. Так, вот, что мы теперь видим. Флешка вставлена. Флешка вставлена на ней. Теперь есть две демки. Нет форспид, ход просьют. Демо. Пожалуйста. Ну и... Можно играть. Идет запуск и идет загрузка. Ну вот, дамы и господа, вы, вы посмотрели весь туториал. С вами был Крэйзи7251 и Комар. Вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Всем пока.